Всем привет, дорогие друзья, с вами Блэкченнел, и сегодня будем продолжать проходить метро 2033 редукс. Сразу хочу пожелать приятного просмотра и приятнейшего аппетита всем, кто кушает, а тех, кто не кушает, взять что-нибудь себе покушать вкусненькое. А мы будем продолжать. Если в карте, в D6 ведут путей. Да, ну, в ну вот, вот это путь, наверное. Хотя можно было тут поехать. Киевская. Я про эту станцию не да нормально Киевская, что такое? А московская станция, типа лучше, <со> да? Прям а киевляне тут Gosh, были, не الله. только <свеч> э с Москвы <свеч> были, с Киева <плотно> по <плотно> походу еще приезжали. О, начинается <плотно> уже походу. Киевские <Что> <плотно> <плотно> <castle> котлеты. Так. Э <плотно> да, поно быть водятся валяться мертвым тут. Да? Все, нам потому что он без противогаза пошел, дурачок просто. Артемка, всегда было все хорошо, он решил э, повыпендриваться и все. А, а или наоборот, его уже все это уже доело просто так. Вот. О, а куда идти-то? Походу ему нормально тогда било так это мутант зачем надо было к нему идти не хочу я кто-то там мутант стоит походу хреново артема уже стало походу все эти моменты которые были вот с артемом удавили походу и он не выдержал короче он приходит в себя. да конечно не свети мне фонариками слепой буду Артём, ну да в можешь... совсем уже долбанулся хоть я тебя сейчас вместе с семьей потеряю задолбал уже не уже зрение минус два должно быть с такими Ура. шуточками Боря. Он меня не спасает а наоборот угробить хотел меня все, я с тобой, мужик, не буду держаться, я лучше с ними пойду. Кто-то он странный, немножко Да? Открывай, мы же не проедем, в принципе, если не откроешь. На пробивать просто так это бессмысленно. Огнемет, нифига себе. Это очень хорошая штучка, можно всех поджигать. Мне кажется, они самодельный огнемет сделали из газа это пожар тушить. А потом по моему сигналу сейчас а? Блин, на реально что-то. Что а, -а, -а все, загорим сейчас. Что делать нам? А что выйти не могу, вы чем меня туда решили оставить, что ли? Здорово. Упыри, блин. Так вот упыри это все, одноклассники мы почти. Не, не в обиду, конечно, тем кто смотрит, но просто ради прикола сказал. Паровку, в принципе. У меня паровку сейчас и убьют, наверное сколько их там? А? сейчас горит нахрен все станция, вы чё делаете? А? можно мне выйти? Я не хочу, чтоб я горю нафиг целый. За так... Картема убили, блин. Все, сгорел. А тут еще патроны есть вместо огня? А да, да, ну да, принципе это шпушка. А ч они не могут сгореть? Тут же и так сгорит. Блин, не, -не. Не, не лезь, я... Шашлычок, смотри, какой шашлычок хороший. Пацаны, вы хотите на шашлык поехать? Смотрите, у вас тут целая возможность такая большая. У вас очень много шансов шашлычок поесть. Как ну, тут даже мангал не надо разводить, тут уже все нормально. Главное, чтобы из вас, вас шашлык не получился. Кто он? Аномалия, блин. А давай аномалию возьмем. Мечены сейчас возьмет аномалию и все будет хорошо. Но я ее не сожгу, наверное. Давай, давай! Что? Давай, давай! А я не могу спалить аномалию. Интересно Что? такой вопросик. Все, мы сдохли Мы все уважаем. вместе с ними суперями. А нет, спаслись. Ой, ну умиляется. Выстрелите, давайте качайте там что делаете. Все, я спалил, она, она, она все загорела нормальная. А ты что пешком идешь? Что пешком идете, а? хотя в принципе да, неудивительно мы едем тоже так слабенько. Ну сейчас шашлычок организуем. О, красиво, смотрите, а сейчас, сейчас мы шашлычок сделаем, не нормально. Ну немножко сгорели, ну ничего страшного, шашлычок. Пацаны, давайте, присоединяйтесь, будете шашлычок не жарить. Ну а что делать еще? Я шашлык делаю. Все, Нормально поел. Всё, типа поел. Давайте, пропускайте меня. Так, подземелье. Весь хаос в не мог проникнуть за этот могучий гермозатвор. Ворота оказались не незыб... незыбливыми. Э, как те люди, которые шли со мной? Так, Чего? зыбливые были? Ну Это ладно. тебя спалить? А, нельзя кстати. Ты Тебе руки горят. Володя, вы со мной. За дело окей okay. а куда, нам так Может, куда? Перекурчик, перекурчик я тебя а сейчас вот организую перекурчик давай доставай тише я сейчас спаду тебя на блин на 10 лет вперед блин ну, что такое все патроны не забрали теперь я не могу полить. ничего ну, уже катай патроны хотя мне не нужны сейчас особо Открывай, давай, двери... и все, я пойду. Может, с собой? Ту на Ульман, тебе сейчас скелет сделаю. Из тебя. А ну-ка, не, вы пока там болтаете, болтаете, я сейчас залтаю тут. Если тут есть что-то. А, походу нет, а ну, ни хрена. Ну ладно, а нет. Ч ⁇ это? А, так это радио типа или чё? Что это это двигатель а нахрена и двигатель запустил пацаны а вот и первое задание ну-ка да я уже пощелка пощелкал все я... и пощелкаем я умнее вас я уже сразу догадался я пощелкал он что-то нам гудит непонятно это двигатель какой-то реально это же двигатель Походу я что-то не то пощелкал. Включаю, выключатель это другое. А вы ч ⁇ без меня? Ни, ничего не мойте пощелкать. Смотри, стоят 5 э, пацанов, мужиков. Раз, два, три, четыре. Ну, пять считай. Не могут пощелкать выключателя. Ну, вы тупые, что ли, совсем. Это их там запустил вообще-то. А вы не мойте выключатели пощелкать. Как вы дальше будете идти, не понимаю. Со мной. Ч ⁇ Я ничего не говорил пока что. А ничего. О, так у не ⁇ тоже был огнемет походу. на 12 этих штучек. Их нет. Открывай, давай. Мне это было, то твое не нужно. Кел. В смысле? Почему я стрелять не могу? О, О чу-это мне за пушки -за давали -за такие того. новые? Да не пил. Да обстановка, это ты это чё? Шут. Да я включи, ты не умеешь. Что-то меня об... обгоня... А... Говномер, это сломали. Что делать, а? Что это за фигня вы мне давали? Что-то плох... плохой у вас этот... А, огнеметы и пушки мне понадавали какие-то бракованные, еще которые не стреляют Сосада в укрытия. Ну что же так коглота, С пяти выстрелов убивает. Мне там пушка вообще с одного этого удара. Э, пацаны, чего вы не бросили одного? Так они сейчас съедят нахуй. помогайте мне пушка сломалась. Я пушка сломается, она не стреляет. Чего такое? Она не, она не работает. Ничего не с пушкой наделали, э? дебил. Зачем ты наш? не работает, серьезно, говорю. Я что-то с пушкой наделал, он теперь не работает. Да ну в смысле, ну ппппп в смысле? С вами отстреливайтесь, они теперь ничего сделать с вами не могут, не помочь никак. Чего мне делать? Не могу я ничего с ними сделать. Не могу я ничего делать не буду. Все вы сами как. Давайте мне пушку другую все. Огнемет мой не работает. Ну просто пы пы пыл и все. Что мне с ним делать вообще? Как его починить, а? пули нет, походу нет времени на, на это фигню. Не могу я не я все кнопки. На... Чего? какой дальность? Чем ты? Мы их да, только я не могу теперь ц... ничего сделать, стрелять не могу. Прым-прым и все. Нафиг не ог... огнемет давали? Я не понимаю. все я сломал его, походу. Двинули. Куда двинулись? Я не могу их пользоваться. <смех> Ты можешь, он не работает? Держи. Здорово. Как дела? Давно не видели, кстати. смешно, теперь не смешно, да? А теперь не смешно, да? Да смеялся, короче. Борис! Что это? Все что сдохнуть что? Что ж ты? досмеялся смеялся, короче, до хи Блин, теперь мне как-то надо степан. вообще степан. что делать. Где а пушка? У тебя пушка есть? пушку Спасите у меня нет патронов не так хрен не с сниму какой-то тут светло. но он все равно ничего не умеет о кейсик, а, не, не кейсик. Ага, конечно. о а вот и патрончики нахрен патрона я не знаю ну пускай будет на запас уже не всякой класс. фигней которая не стреляет вот допустим вот это да сдулась короче еще секундочку. И все, теперь ничего не сделать нельзя. Готов. Открывай быстрее, Хотя мне, в принципе, какая разница. Надеть противогазы. Я надел. О. О, так я могу теперь ножами бросаться. Теперь опять стрелять не могу. Ну и ладно, будете меня защищать, я не хочу. Ну О! Где там у меня патрон патроны было? Нет. Ну Ух, хотя бы это, потому что там патронов нет. Все. Патроны вы не потеряли. Может быть она получше была, наверное. Без меня нет. Все, я убил. Нет. Все, я убил. Нет. Да в смысле? Да как? Опять убьют? Нет, ну идите нафиг, все, я буду хилиться просто бегать. Нафиг мне патроны тратить вообще. Продам их на аукционе, не буду, я не хочу. Не обязан что-то стрелять, все, я буду бегать просто. Нет, мимо. Не, не промал, не промазал, все. Пацаны, защищайте меня, я не хочу. Я вас, я ваш босс, все, давайте защищайте. Я ничего делать не буду. Фильтры еще заменять не надо. Вот видите, как у меня много работы. Я должен еще их убивать. Не, <с tries> nee, не буду. Все, красавчики, за меня все сделали. Быстрее к выходу. Правда, не придется. Давайте мне три аптечки еще. А, давайте защищайте обратно. <с 100> гениально, гениально. Просто они убивают всех я безопасности, ну, почти да. Э, пацаны, не а ты плохо меня защищать Самому опять что делать? Люди. Ну, а, не попадешь. то вот да меня зашел, а? взяли мне все аптечки просто продули защищать мне надо было нормально а не вот так вот как вы делаете а блин это толпал ты уже меня убивает. Только можно а? конечно ты только сейчас об этом подумал надо было сразу так делать побежали давай пацаны Быстрее, я вам все открою, вы должны убираться отсюда вместе со мной. Нет, закрыто везде. Вот Кнопочки нажимать О, то, что вы нам везде? надо. Да. Похоже на... На что? Офи, а зарядку можно сделать. Она закрыта. Что-то я не удивлён. Сейчас упыльца жрет, как... этого чела. А тут у нас что? А на мой тут ровные? патрончики остались? Ладно. Давай а, нет, там ничего так нет. Точно. Нет, там ничего нету. Это жалко. Хотя, может быть, и было бы что-то. Так да давай, все, проходи. Чего без меня ничего не можете сделать? Ну, -мо. Я должен везде все проходить. Чем меня задавит еще нахрен? Ну вот, до свидания все. Не с там живите, как хотите. Артём, О, тут вот это валяется. Дай хилку. Да не может быть такого нет. Вправе. да как а это? Ты тоже поищи выход. О, калаш. Возьму себе калаш, нибудь Опа-на. Да скорпион? Серьезно? Тут скорпиона, походу, ходу Да ты же есть. А. Так он где-то здесь живет, получается. Ничего не делать. Нет, я не, я в тены не полезу, нет. А чем мне предлагаете вообще делать? Сюда поли, пойти? то да не пролезу, я жирный слишком. А, а тут дверь есть, да. патрончики есть. А, так, ты чё? Пион, да? ни хрена себе выступаю ненавижусь к он вообще ну начинается капец пацаны давайте мне помогайте то а хочу мне там сделайте я сейчас поубиваю нафиг всех А э? хочу не бессмертный что ли сейчас достают Какого боку, а? А, оттуда? Так они живые. А, так они вообще тупые. Ну и ч? Нашпинковал у тебя, а? поддыхали чего они такие тупые не понимаю давай иди на меня а ч восстановились что ли так давайте все власти интересно сколько вас тут ч не будем вылазить да ну ладно. Я хотел по-хорошему. Вы по-хорошему не хотите, да? Охренеть тут ходу. Кто-то есть? мне не очень хочется к ним лезть Там реально кто-то ходит кто, кто там ходит, я не понял Разошлись Открывай А, тут убик Ну что, пацаны, он не повезло, походу Да, понятно все. Обычный школьный тупик, в принципе, что тут удивляться. А куда нам идти-то? не понимаю. Я туда не буду лезть, ничего. Я же не скорпиона не помещусь туда. Куда вообще лезть? Там кто-то стрелял, я слышал. А где они? Куда мне лезть? -то? Через двери. Тут тут сейф есть, кстати. Но надо будет код сейфа найти, наверное. Но я не знаю, какой, где он его искать. Дверь закрыта, наверное, намертво. Навсегда. А, канализацию вы предлагаете мне лезть? Да я не хочу как-то. не страшно. У тебя есть что-то ким нам сюда походу охренеть тут туннелей а куда это все наверх что ли получается интересный проход так кто-то валяется ща как налетят на меня мужик о спасибо отступа не стреляли по моему тут кто-то не так давно не кажется мы слышали помните когда еще там были не стреляли что-то там еще что а сейчас что-то вообще капец полный происходит да не могли они вот так вот и быстренько их съели не могли так съесть быстро бежим а, так вы уже сюда пробрались. Ничего себе, как быстро. Слава Богу. Живой все-таки. Ну да, я же бессмертный. Да, не Степана. только его Там еще пацанов я встретил. И сколько тихо. закутанных, блин. В этом... Звук в -э, и пройти вы только вы сюда, мой избранный, зимота. и все. Ну это капец сложно. Я офигею просто. Походу, прошлой серии вообще была такая легкая, наверное. Что за... О, чего? Да ладно, сам приехал? Нифига себе! Так, так, так. Так, не может быть такого. Так как, как, как он сам приехал, что ли? Это как Тесла, что ли? Нифига себе! Илон Маск уже начал делать и трамваи, то есть метро, подземное. Нифига себе! Ну, трамвая тоже, наверное. Двигатель, тут двигатель, короче, пацаны, забирайте, кому надо. Кто будет делать э, себе джипы там, <соц> забирайте. Хороший двигатель. По ну тут пусто, никого нету, ничего нету. Я думал, патрончики тут будут, не, ничего нету. Бесполезные, короче. Все чисто. Реально, в прямом смысле ну, все идет, чисто. Что, не патрончика, ничего нету, лучше патрончики тут валялись. А так реально чисто это уже не очень хорошо, впервые, кстати. По метро до сих пор метро сохранилось. И он сам приехал, внимание, не тоже там кто-то приехал? Стал правда сам это очень удивительно, что он сам приехал d 6 Неужели мы нашли вход в легендарный бункер? Я никак не мог в это поверить. Но сколько человека дали свою жизнь, чтобы мы получили доступ к последним ракетам? Стоило ли это жи их жизни? Но ну, их наверное нет, но, но ну, в принципе стоило. Но, конечно, не столько человек. Смотри, сколько там поздыхало А мне и так противогазе, мне какая разница. Ч ты там читаешь? Книжки? Ч, я не хочу сюда ехать? Это бункер какой-то тоже проклятый, наверное. чем мы поджигм все вот это. Нечисть. Сожм, так скажем. -мо, где мы вообще? Такой-то.. Это, это Что это? Куда мы попали вообще? Тут кто-то карты играл, кстати. Лет вот D6 реально. Сектор D6. Что-то он очень директор. радиоактивный походу, наверное. Очень радиоактивный. Все Центр управления должен быть тут. Я сейчас вот выпрыгну нахрен. Бульман, Владимир, не а, так тут тоже что-то такие же есть. есть. Я сейчас кстати, фонариком это все ходил. У вас вот, наверное вообще будет темно, капец как. Пацаны, мыть не надо спускаться, не страшно. А что делать? Тут еще ничего нету. О, а что это? Канистры какие-то. Ну пушка ваша сломалась, короче. Я вот не знаю почему. Напишите в комментариях, в чем проблема вообще. Я не могу стрелять и все, и ничего не могу сделать. Знаешь, так, я примерно все себе и так, ну ск наверное, скоро будем заканчивать. Не а этот будет постарше меня. Да, постарше всех нас вместе взятых, потому что ему лет сто, наверное. А там кто-то пробирался, кстати, в D6. Тут дверь кто-то выбивать хотел, так. железную стальную дверь выбить хотели, ну гипилы совсем уже. У тебя ключ есть тут или нет? Давай быстрее, что-то моруют, иди, блин. Тут дверь, короче, надо открыть. Но ну, я не знаю, у меня нет ни пультов, ни ничего, ни ключа, ничего. Тут же ключ нужен. А что ты спеть, же, блин. Ну, так заходи быстрее, ты что один? А те пацаны? Там остались. Давай, включай, что тут. Нельзя, она работает до сих пор, мне интересно. Да ладно, все цвет работает. Да ничего хорошего. вручную. Ну там, конечно. -ка на тот мостик. Какой тут мостик? На мне столько. страшно куда зайти вообще. На тот мостик, блин. А, вот на этот. А чё у меня доступ был закрыт, я не понял. Уже есть. <свист> ну, тут мостик, блин, поднимите. Ага, конечно. Что а меня, блин, мутанты завалили? Там быть 4 ну вот, первый, походу. Да, первый стар... стартер. Видишь, да я понял, давай мне уже не морочь голову. Я знаю, что надо делать. Открывай. Или все мне надо открыть. Ну, а им как принципиальный надо открыть и потом уже что-то делать на какую на эту а там вторая а какая тебе разница какая там кнопка сейчас начнется капец где третья кнопка В смысле вы третью кнопку украли у меня следующее это а. а тут больше нет а где кнопки э? где нету кнопок украли все первые кнопки украли ничего нету в смысле э! нету че первая кнопка это была что ли а блин, а чуть не упал. Кто-то кричит ура. Так, открывай, блин, дверь сейчас взорвется нахрен, вс что Че-то мне это ура не нравится, если честно. чего запустили? Так, блин, опять что ли? Опять не что ли, поднял? делать куда мне идти вообще не понимаю Эй, что о, вроде все бы все починили о так вот как он выглядел оказывается просто тут все закрыто было просто в край артем дебил что ли или что я сделал ух ни хрена себе там а вот это мне даже интересно стало Что-то радиоактивное, по-моему, исходит. Непонятно, что-то вообще. Хрень какая-то. Давай. Болеть за вас. Э, нет, я не буду вниз погружаться. Ты чё там страшно. Слава богу, нам не надо спускаться до самого низа. Ч ⁇ там что-то не ладно. Так мы уже спускаемся, как бы, это уже низ. Не надо спускаться до самого низа, мы уже почти спустились, не уже это там... Чё это такое? Говно какое-то. С наростами, блин. Нефть, что ли? Не понимаю. Грязь. Ну чё это такое? Это b 3 уже. Нам d 6 надо было, это b 3 вообще. b 2 А это чё? А1. Хорошо, что не А4 туда но чуть за поезда такие мини есть артем да, уже тут подбирает себе что шуму этим противогазы <coughs> и чё о заработали ни хрена себе открываем давай давай давай а я и сейчас и потолкну давай. давай заходим заходим заходим все хорошо что-то он искрит немножко ну нормально все так давай ее тихо что патронов маловато а вот и все патрончики у, -у, -у тут хорошо так тут вот нормально так по патронам огнемет целый ё-моё все равно я не могу ничего сделать с этим это проклятие какое-то я не могу все равно это короче надо в интернете и что-то искать как э огнеметом пользоваться нормально Нет столько этих штук огнеметовских ну все нахрен тут. мне даже можно вообще калаш выбрасывать но я не могу имею воспользоваться хотя у меня много чего есть патронов есть много Ну короче, наверное, на этом месте остановите Уже в следующей серии будем продолжать наше путешествие. Блин, сука, тут пропанов лежит, просто пропадает и все Тут что-то есть, наверное, а, ну больше тут ничего нет. Карточки тут есть, кстати. Че выпало? хрен всякая. Ну короче. Если что, напишите, как он теперь пользоваться. И починить его, потому что я что-то наклацал. И все, у меня сломался огнемёт. Так-то все, Будем в следующей серии продолжать. Да, пацаны там стоят. Надеюсь, вам видео понравилось. Если хотите продолжение 10 серии, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока-пока.